Доброе утро. Лайк и подписка. Смотрим вайны, как обычно. Рит, нас Юлиан в гости позвал. Надо развеяться. Лежай, твой же друг. Друг-то мой, только тело не мое. Блин, не точно. Главное, веди себя как парень, окей? Ну окей. хе, -хе здорово, Юлик, друг, как дела? Юлиан, привет. Поцеловал. Да. А чё ты на работу не ходишь? Ну и чё ты молчишь, с тобой разговаривает вообще-то? Сергей, ты... Перепутали уже. Сказал же. Перепутали. Дурак, что ли? Я же Сергей. Ты что-то приболела? простыл, ну, что ли? Да, подцепил какую-то мужскую болезнь. <свеч> Смешно. Пойду отолью. Э, в смысле, посол. И он попутался, и она попуталась. В смысле, в дамскую комнату? Ну, поняли. Ну, Калич, -ка, что ты там себе подцепил? Это что, после той официантки? Так, а какой официантки? Ну, неделю назад клубит усилия. Официантка ваша. А, -а, -а, -а. официантка мама. И Маша. тут Сережа Я спалился. Боюсь. Ты чё-то странный какой-то. Это скид-острянка. Хуянка! Сейчас домой поедем. В смысле, мы У -у -у. только приехали? Разговор есть. Про официанток. <смех> <смех> спалился. Вова, завтра приезжают родственники, нужно быстро все поубирать, пост... короче, вылезать квартиру нужно. Так, мест будет не хватать, значит, ты ложишься спать с двоюродным братом. Не хочу, он сыться. Тогда с дедушкой. Ну он тоже сыться. Ну тогда их рядом положим, а ты на раскладушку. Ты помнишь, что у бабушки люди появился... Что вдруг пирот? на друга? Ну, не надо называть ее конченой. Да меня звал? Е -е сейчас я приду. А Петровы приедут? Да, приедут. На машине из Европы. И бабушка будет бегать такая довольная, что приехала ее старшая любимая дочь. А дядька Юрка Весельчак приедет? Который в Старозамке прыгал? А, не, не приедет, его еще с больницы не выписали. Еще же дядя Тоня с прилетит. О, круто, а кто он нам? Ну, ну родственник, ну, ну по Алло, мама, а кто нам? дядя Тоня? А, тоже не знаешь, да? Алло, Полини дядя Толь, никто. Слушай, я вас давно хотела спросить. А, а, вы уже приехали, идем встречать, давайте. Че ты он вон, икру привезли, давай, иди встречай. Да кто ж ты такой, блядь? Не отвертишься. Школа пошла в жопу! Майские! у -ху! Алло, куда? На дачу? Набухаться. До зеленых соплей. И там все заблевать потом? Конечно, иду. А Ленка будет? А она с парнем рассталась? Йес! Yes! А, подожди, она ж не пьет. А Катька будет? Шашлык Саня берет, покрывало девки возьмут, Леха возьмет мяч, а я возьму с собой хорошее настроение. Джеймс! Господи, хоть бы в этом году никого не потерять. Mm -hmm. Эх, Димка, Димка. А вы Вадика позвали? Ну нафига, он же кончен. он самый первый напьется, потом ходить в него ножи прячь. Ну все, давай завтра в восемь на остановке. Вова, завтра на дачу бабушки. едем огород копать. А -а -а -а, Бабушка. Облом прогулки. Заткнись, Любая, баба. Любой Аркаша. Вы слабая беззащитная женщина, а муж ваш рассвирепел? А, а! Какая-то баба опять. Каждое видео новая баба. Алюба, Люба? А Люба в другом аккаунте тусуется. А, я свирепый, свирепый Я сейчас буду тебя бить. Не позволяйте состояться насилию в семье. Вспомните, в каждой из нас живет супер-женщина. Видимо, опять социальный ролик. Как вы любите. Суперделька! Да, получай! Я а! а -а -а! обернула мне руку! А -а -а -а. Чем я буду теперь тебя бить? Пойду, напишу на тебя заявление в полицию. Вот видите, девочки, все это полная хрень. Не слушайте меня, любите своих мужиков. Подожди! У меня еще судимость не погашена! Хорошенькая. Смотрим Дау и Карину, как обычно. Собственно, доброго радужного утречка. Доброе и радужное, но потому что сегодня в 12.50 у меня выходит новые видео. Так что лайк, комментарий, сохранение. А видео... А за лучший комментарий. А видео мы вчера смотрели. Вот, зайдите, если хотите. См... Посмотрите вчерашнее. Мы смотрели его. Я отправлю. <рит> <Вот история> под... <рит> Арну надо... в машине за рулем, вот тебе истории. Издевает, издевается надавой. В женском роде как будет, не знаете? Ебе, ебе, Ебение или как? И он надея издевается. Ты нормальная? Она абсолютно нормальная. Зай! И все пацаны обернулись. Такой смех. Ха-ха-ха. Ребята, на счет три! Раз, два, три! Кара! Кара! Дура! Дура! Молодцы! Кара дура. Не, ничего, Кара, ты просто подписчики мои. Замутверждаешься, да? Зашу ты цвать! такое видео. Вот история поднялась. Может, надо только идти своей истории. Что, как Давида блядь. Ну давай Мощнейший матч будет завтра, ребят, в 10 Как обычно, Дава рекламирует какую-то шляпу В 10 часов вечера будет Лига Чемпионов Битва Титанов Ливерпуль против Барселоны Стать надежным букмекером 1 xb и выигрывай Также по правом коду Дава получай бонус в размере 6500 рублей вместо 5 За кого вы? За Ливерпуль или за Барсы? Вот так Салам Валик салам, брат. Же, как... Ничего, какие столько дней ждал, и наконец-таки на Мстителей пойду. Я просто как с ними кайфую. Ты кайф что, кайфу? только пойти хочешь, что ли? Да, я же уже я... посмотрел Серьезно? там. Серьезно? Да, там выглядит Капитан Америка. И вот что получилось. Кто хотел рассказать ему конец, конец истории про Мстителей. Ой, блин, что так пить и хуто, а? Ну возьми, здесь немного осталось. Облизывает и Катя пьет. Все выпивают, к тому не лень. Футболят. Она даже в туалете стояла, эта бутылка. И в конечном итоге набрали с туалета эту воду. А, нет, ты знаешь, я потерплю, наверное. Как хочешь? Не хочет, Ника, туалетной воды. Моя золотая не плакает. Что случилось? У меня дочь пропала. Ама ты на Viber писала? Да, тишина. Да, конечно, тишина, надо на Viber писать. Она а вот WhatsApp писала. Да, открытку анимированную отправила. Вай, мама, что она поэтому и молчит? Так она же анимированная. Открытка и будет молчать, что я разговаривать-то? А она в Инстаграм сегодня что-нибудь вела Нет. Значит, она не победила. Она всегда иду. Если еду не выкладывал, значит, не ел человек неделю. В инстаграм выставлять? Чтобы найти подростка, нужно думать, как подросток. Пробовала, ничего не получается. Я только рэп написала. Грустная жизнь, одинокая. А, не надо, не надо. Так, давай я ну, и попробую Я Действительно не послали. надо. Я телефон забрала. А продолжение этого восхитительного ролика смотрите у меня на страничке. У нее. Коллаборация. С другим. Короче говоря, аэрофобия. Муж предложил сгонять отдохнуть на выходные. Я согласилась. Стала выбирать дом отдыха. Он сказал, что имел в виду за границу. В смысле лететь? Сказала, что это слишком дорого, и давай вообще посидим дома. Сказал, что нашел дешевые билеты. Я тоже не люблю самолеты, никогда не летаю. Дорого и невыгодно. На авиасейлз. Я сказала, что на машине всего 3-4 дня. Муж посмотрел на меня, как на не очень умную. Все-таки лететь на самолете. Лучше дома сидеть, ни ехать, не лететь. Вот так лучше. Лети. Муж сказал, что возьмет мне успокоительного. Я сказала, что это не поможет. Много успокоительного. Купили билеты, собрали вещи, сели в такси. Вспомнила, что забыла паспорт. Нем... Хорошо, что бутылок много не взяли. Кремов. Глаз вспомнит, закрыла ли дверь. Да, закрыла. Мы не выключили газ. А, у нас же нет газа. Сели в самолет. Муж спросил, как я. Я сказала, что все нормально. Попросила его выключить телефон, убрать ноутбук, наушники и вообще сидеть тихо и не мешать работе. Началась паника. Помолилась, подышала в пакет, поплакала, приняла успокоительного, снова подышала в пакет. Муж сказал, что мы еще даже не взлетели. Снова приняла успокоительного. Еще, еще и еще чуть-чуть. Разбудил муж, сказал, что уже давно прилетели. Короче говоря, летать не так уж и страшно. А у есть водичка? Да, летать это очень страшно. Сержант Ротбайв, документы, пожалуйста. Нарушаем, видите, стоянка не положим вместе. месте. Блин, брат, ну уж как не поговорим? Эй, ты что, мне взятку предлагаешь, что ли? Никогда мне взятку не предлагай, понял? Ладно, есть один вариант. Когда в последний раз жене подарки дарил? А когда говорил, я тебя люблю? На ничего, 1 мая. Надо? Короче, едешь за мной, покупаешь подарок своей жене, и я тебя отпускаю. Понял? За мной поехал. Спасибо за покупку. Вам спасибо. Вам тоже спасибо. Вы такой добрый. На, боже, не нарушай, понял? И всегда жилу радовать, понял? Обязательно. Все. Спасибо. Давай, свободен. У вас сейчас акция идет же, да? На второй товар подчерка 70%. Скидка, правильно? Вон я там ноутбук видел. Дайте мне, пожалуйста, ладно? Скоро я за фотоаппаратом приду. Ждите. Ушуй. Ментов. Ушвый. Как намекнуть девушке, что она толстеет. Слушай, я вот здесь футболку купил, короче, она мне чуть-чуть большеватая, Помер, может, тебе подойдет. Блин, Хаким, ты так аппетитно кушаешь, можно я попробую? Тут вот этот футдоги не очень, салат возьми, салат из хороший говорят. Хаким, О. давай съездим в Мегу на Разбакива. мне в Бьюти Манию С надо. съездим, иди, пешком сходи, 7 километров всего альфа по разбакиваю, все, как раз ну, растрясешь чуть-чуть, ну, типа, позанимаешься, да. Ой, что-то вкусно? Не взял, да? салата. Не, подожди, давай ты налип, я на лифте. Кто быстрее? Давай, погнали, все. Так и девушки недолго бросить парня. Отец, я ухожу со светой по магазинам. Может даже купим, что мне понравится. Но ну, не умничай. В общем мы уехали, ты следишь за младшей. Угу. Что угу? Не знаю. Я перестал слушать после фразы "Я ухожу". Там у тебя, Точенька, иди посиди с папой в комнате. Хорошо. Все, мы ушли. Папа научит деву. И штрафной. А что этот дядя делает? А зачем он бежит за мячом? А почему этот дядя упал? Ему больно? А почему этот дядя одет не как все? А зачем ему свисток? Дядя поймал мяч прям как котик. Так, хочешь знать, что такое футбол? Слушай сюда. Мы пришли с очередной вещью, которую я никогда не буду носить. Еще как будешь. Ну как вы тут? Пап, а этот дядя тоже штопанный? Да. Научил девочку. Отец, ты совсем с ума сошел? А тот, что красную карточку не показал, тоже гад... Доченька, это плохое слово, его нельзя говорить. Мам, он же только делает вид, что ему больно. Значит, он конкурсит. Моя дочка. Мешно. Пранки все-таки это вот прям тема. Это же очень здорово, когда людям приносят дискомфорт, все это снимают а на хуя, камеру. Вообще-то, ментовка докапывает. Да, да, да, вообще. А, а хуя, когда Ирину разобьют и снимут это. Вообще клево! Потрясающе! Хуя. А когда как будто бы своаруют вещь, и охранник за ними бежит. Я, Я смотрю, ару не могу! И главное, интересно и смешно. У меня есть предложение. Давайте тоже снимем пранк. Давай, ну давай! Твою мамку прикольно. разыграем! Че мою-то сразу, блять! Давай вот именно хули! А че мою? Давай его разыграем! В смысле мою разыграть? Вообще-то пранки весело, когда не нас касается, кого-то другого. А вы тоже любите пранки? Смешная вещь. Неинтересная, правда, но смешная. Ты, uma, mad, ты, ты, agit, tiro, мы с вами любим смотреть пранки, где а, людям приносит дискомфорт, правильно? Угу. Где докапываются до работников во время рабочего процесса, правильно? То есть мы все это любим, правильно? Правильно. У меня есть потрясающая идея. Ну-ка. И что же они там делают? Не, подожди, мы еще не закончим. И своим пранком заняться? Что происходит в машине? Ну, неплохая тачка, братан, вроде. В, в идеале, братан, в идеале. Шикарная машина. Что, будешь брать? Ну, ты по-братски просто скажи, если есть какие-то минусы, чтобы я заранее минусы? Дал, да. Какие минусы, братан? Я тебе ж говорю, идеальная машина. Mm -hmm. Ну, единственная. Я тебе и то так чисто по братски скажу, единственное тут мотор, короче, стучит. Mm. Ходовки нету. Если все время говорить правду, никогда ничего не продашь в жизни. Даже не старайся. Бесплатно, если только отдать. Ее надо полностью перебирать. Кузов, короче, полностью в круговую вообще, короче, битый. На нет, короче, ну салон внутри, ты сам видишь, он вообще конченый, сам видишь такой, все здесь надо менять, тут еще, блин, у меня в салоне срали, блин, сволочек, ладно, дети же, постоянно срут тут у меня, а так, в целом, машина видя братан, что будешь, и брат... говорю правду, вот так вот, шеф? Там гость скидку просит, Ну сделайте скидку ему вообще. Он 90% просит. Чувак, въедешь что ли? Нет, поставил гость, помните, поставил, он там жалоба пишет везде, ты в входит. Ладно, сделайте ему скидку 90%. Сделай, да? Да. Все, хорошо. Боялся жалоба. Этот же гость, я пришел программу, просит, один. Откуда шел программу, у нас же не бар, не ночной клуб же. Ну я это объясняю, ему, все равно найдите, не пофиг, жаловаться буду для того. Тьфу ты, ё-моё. Пойди, покажи, кто такой. Пойди. Где он, а? Здесь. Так, так, так. Ну давай что-нибудь придумаем. есть поставим клиент наш? Ладно. Хорошенькая. Э. Сам можешь, оделся просто. Хоть чё пускай просит. Сам оделся. Марина. Опа. А вообще багет. Ну могу я хоть раз в год своему любимому мужчине сделать праздник. Неожиданно. Ну все, теперь готово. Эх, ну, поехали. Ты здесь при чем? В смысле? Дорогой Филипп, я поздравляю тебя с днем рождения. Твоя флайд. Картонный Филипп, поздравление картонному Филиппу. Так он же картонный. Сам ну правильно, -мо! Выпадет в квартиру взял, чтобы ты тут сорица, или я, а? Прости, ты мой любимый, да? Человеку завтра не гастроли. Какому человеку? Картонному Филиппу. Ничего, колян. Скоро октябрь. И на нашей улице будет праздник. Все, стоп, остановите съемку. На день рождения испортили, человек. А у меня есть картонный Николай он поп-король прям вообще это какой-то просто филип бог креатива вот так вот давай дружить а что ты мне дашь да встречаться? ну а что ты можешь мне дать это моя машинка да это моя машина Теперь это моя машина. Ты ч, дурак? Дурак. Вот смотри, здесь, в принципе, можно подписать и. Блин, да, ты ч, охренел? Да ладно, телевичка, давай месяц. Теле-тели, тесто, невеста. Ты чего сказал? Э! Ребят, хорошо смотритесь вместе. Вот хорошая пара. Ну мы же просто друзья. Да? Полил вся. А вот и Люба. Ты чего тут лежишь, ты мой хороший. Не лежишь и не ты лежишь. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем, пойдем. Иди сюда, иди ко мне, иди сюда. Ай, не кусайся. Ты че, ты че, ты че? Иди сюда, иди сюда. Давай пузиком потрясем. это кто сделал? Ну ты что, да терпеть не мог. На <звучит> да, улице такой грязный пришел. Сейчас мы тебя помоем. <звучит> <звучит> <звучит> ну что, ну что, ты смотришь, как будто все понимаешь, да? Вот бы ты умел говорить. <звучит> а это, му... это мужик оказался просто, можно мужик. У кока упьет. <звучит> У каждой девушки есть парень, который выпивает чуток лишнего. Давайте Нет, относиться это к ним с пониманием. Это пиво бот. Я в Китае. Это мы с мамой мимо пальмов идем. Что еще показать-то? Мотоцикль. Никао. А-а-а! Нихао, блять. Кто мне мой вентилятор починит? Солнце печет, сука. Ну, по мне почти незаметно, да. А нам с вами незаметно, что мы по, по мне. Вообще. Как будто всю жизнь на поле работает, да, мама. А, а, -а, -а. а вот этот говорит по-русски. Зовут Рома. Ну, наверное, он мне пиздит. Он не Рома. Вон хунь хуй вынь. Уверенно. Хотите спросить, что у меня с волосами? А я сама не знаю, не спрашивайте. На каждом углу здесь почему-то стоят автоматы игрушечные. Но нам это неинтересно. Вот, вот. Мам, уди! Вот она, красота-то какая, Бассейн. китайская. Мам, пофоткай меня с пальмами. Как всегда. Все пальцы Вещи показывают. тут нет денег. нет денег. А это большие лежанки для котов. На ну, таких котов я тут что-то не видела. Я думаю, эти коты в большом лотке. На пляже? В Китае хорошо. Только дорого. Я в Китае. Да везде дорого где нас нет. Ну, анекдотик под конец. Меня бросила девушка. Ей сказали, что у нее гастрит, и ей нужно отказаться от жирного. Ха-ха-ха, бросила из-за жирного. Всем пока, спасибо, что не смотрите меня. До завтра, спасибо, до свидания. До новых встреч. Сарказм.